Итак, друзья, в общем-то, видите, что вот это никуда не делось. Все оно бурлит. И будем сейчас пробовать это исправлять. Так, воздух уже весь спустил. Тран пусть будет так и открытый. Ну что же, как говорится, приступаем к операции. Будем исправлять с вами. Да, после разговора с из... человеком Днепроэма, звать его Богдан, <coughs> после второго ремонта я хотел сам уже сразу начать ремонтировать вот этот компрессор. Но девушка сказала, давайте отправьте в третий раз. И здесь я увидел тоже течь. Но я поджал вот эту гайку. И в Сервисы все-таки заметили, что я ее поджал, но не заметили вот эту течь. В общем-то, ребята, не туда вы смотрите. Да, ладно, раз откручивать нужно это все. Вот это зажимается, это сжимается. Получается, что они увидели, что, ну, что эта гайка сорвана. Якобы... Уже начали спрыгивать из всего, цепляться. Но ну, не в том-то дело. Я просто третий раз не хотел отправлять это все. Так, отсоединили, немножко провернем. Вот, не хотел это третий раз отправлять из-за того, что сам сразу решил это все ремонтировать. Но они якобы... Ну, я намеренно это использовал вот эту гайку из-за того, чтобы... Ой, друзья, вы видите вот это? Смотрите. Вот так оно шатается здесь. Сейчас раскрутим. Посмотрим. Ну, шат, вот, смотрите как так гаечку не потерять а тут неправим запчастей не продает буду я тогда бедный очень Смотрите. Явный легкий ход. Вот так не можно выкрутить и закрутить тоже. Но вот здесь очень легкий ход. Руками можно это все. Ничего, будем выкручивать. Вот этот легкий ход. Вот. Ну, друзья, наверное, я сейчас пойду возьму штангель и попробую промерить на явность деформации вот этой резьбы и вот этой резьбы. Возможно, это где-то что-то здесь не так. Ребята в сервисе тоже мучаются. видели, как легкий такой ход был. Возможно, это от того, что температура была, да. Я так думаю. Ну, якобы нагревалась и остывала. И это дало вот этот легкий ход. Может, вот это быть. Ну, фуму сейчас счистим. Ну пойду за штангелем все-таки проверить нужно. Возможно, деформированные вот эти резьбы. Какой-то брак. Так, пока месяц вот это все очищал. Я увидел, что мастер, который наматывал фум, еще добавлял жидкую кифум, да, чтобы полностью уплотнить вот это все. Как-то у меня такое подозрение, что, наверное, третий раз никто его не разбирал. Кажется, что просто его... Э, третий раз просто сделали диагностику, посмотрели, что он не очень там сильно спускает. И можно отправлять. Допустимая норма, да, там 0,2 единицы. Вот, Но я не проверял после них. Я уже сделаю, и посмотрим, какая у меня допустимая норма после ремонта. Вот, видите, наверное, все таки мне кажется, что третий раз никто не разбирал его. Но не буду утверждать, все таки я его это не делал, но я заметил из-за того, что... Фума была наружная, которая выглядала, она была грязная, так как еще при начале. Я сравняю два, ну, два видео до и после. Если все таки оно будет ну одинаковое, тогда я уже точно могу сказать, что они его не разбирали. На наявность вот этого всего. Ну, может, какие-то там сотые. Я думаю, они, конечно, не влияют на это. Вот такие там мелкие вот это все. Вот эта гайка немножко меня смущает все-таки. Получается, здесь 19,5. Вот был бы, конечно, электронный, да? Ну, да не, наверное, здесь тоже нету никаких проблем по поводу вот этого всего. 19,5 так как есть, так и есть. Так что я думаю, что, наверное, его в третий раз никто не распаковывает. Но я посмотрю все таки видео. Сейчас вот это все. Нужно очистить от старой упаковки. Вот, и сюда нужно это все, как говорится, налить нашей консистенции, которую я купил. Не знаю, правильно я поступаю, неправильно, купил вот такой жидкий герметик до да, флаконе. Якобы заполнять резьбовые соединения, стойки до ударов и вибраций, как раз то, что нужно сюда. И как бы не даст и либо болту Осла, ослабеть, да, значит я думаю, что при нагреве оно не даст там расширение, сужение, ну, это пока мы с предположением, я это все очистю и ну, в общем-то, запакуем на камеру, конечно, будут паковать, просто я не на камеру это хочу все прочистить, чтобы было чистенько, аккуратненько чтобы можно было это все хорошо запаковать нормально вот, ну, не знаю, получится, не получится, будет, будет видно. Ну, сами видели, что именно вот такой люфт где-то там был. Я думаю, что все-таки виной нагрев клапана вот этого. Ладно, сейчас очистю и потом включусь. Вот добрался до вот этой гайки, да, вот, которая здесь была. И увидел, что вот. Оборвана она, оказывается. Не знаю, получится мне ее закрутить теперь, это все на место или нет. Вот. То, что они увидели, что здесь было проверчено, так они эту трубку и не заменили, если честно. Третий раз был в ремонте. Вот. Это просто... Думаю, что еще одно подтверждение, что просто она не спрыгивает всяких таких подобных ремонтов, чтобы побыстрее кончилась гарантия, там подламптали по-быстрому, и вы работаете себе дальше. Сломалось, да, приходите, мы его опять подлатаем. Ну, это мое мнение, друзья. Мусора тут, конечно хватает мелкого вот именно от этих фу то что еще не пропаковано вот ну в принципе я думаю что это можно уже паковать но я сейчас проверим как Этот кран можно поставить. Вот это наверное до упора будет. Вот чтобы подошли резьбы. Вот конечно что с этим делать? здесь в принципе можно развальцевать немножко и надеть. Не знаю, открутить, конечно. Проблема. Плотно вот сейчас сидит, вот так я вот. вот, Ну думаю, что можно это все паковать. Вот, на вот эту беду запакуем. Я думаю, если не получится, тогда попробуем с простым фумом это ну, с этим и простым, так как предыдущий мастер сделал, вот. Ну, Будет видно. Сейчас я отключусь, подготовлю тюбик, как говорится, все это сболтать там, можно будет мазать. Тут, конечно, вот этого герметика так много, что капец. Ну, что сделаешь? Вот, немножко сюда польем, да? Я думаю, что можно вот так... полностью заполнить поры резьбы я думаю что лишнее оно выпрет туда куда надо либо туда куда не надо я уже так переживаю потому что столько раз это все Делалось, как говорится, мастера профессионально делали. Я думаю, что вот так это будет можно еще немножко. Вот. Я думаю, что вот так это будет. накручивается накручиваются все. Главное, чтобы хорошенько гаечки накрутились, чтобы не посрывать резьбы. Потому что можно сорвать резьбу. Вот, как бы накручивается, да? Знаете что? Я думаю, все-таки нужно дать, сейчас не трогать, ничего не накручивать, да, дать высохнуть вот этому узлу, а потом накрутим вот это. Правильно? Я думаю, подождем. Ладно, пусть высохнет, а потом, на... ну, чтобы случайно не нарушить, я думаю, спешка здесь не надо. Итак, думаю, оно схватилось. Можно понемножку... Вот начнем с этой трубки мазать. Пишет вообще полное высыхание через 24 часа. <реклама> уже все будет плотно. Ну, возможно. Потому что я уже... Немного стремаясь уже, сколько его можно ремонтировать. Вот у меня... Я тоже постоянно на обычный фум садил его с помощью жидкого фума, обычного водопроводного. Вот и... меня постоянно через время это вот, было течь. Вот, я это я уже просто конкретно взялся. Нет, хочу попробовать вот, все возможные варианты. Как оно будет себя вести. Вот это все. Вот этого я всего не жалею. Не экономлю все-таки для себя. Как говорится. вот И как говорят подтягивать с юмором, чтобы не перерывать это все. Потому что почему я отдаю сервис? Я боюсь перерывать гайки. Вот. Хочется подтянуть. А вот гаечку могу перервать иногда. Вот. Как говорится, вот так. Но ничего. Я думаю, что все-таки. Потренируемся, помучаемся. Раз, разиков с десять тоже это сделаю. Пишет как бы немножко это, ну, стрёмная вот эта жидкость, пальцами нельзя брать. Так что я не стараюсь это пальцами подправлять лишний раз. Но, возможно, где-то и попадет. Главное, чтобы резьба накрутилась. Ну, как бы, хорошенько. Ну, попробуем. Зажмем это все. Не знаю, через сколько его накачивать. Возможно, я и не буду сейчас накачивать. Возможно я накачаю это завтра. Все-таки 24 часа просят. Не знаю, правильно это или неправильно, но конечно будет жопа, если с утра я это. Я думаю, достаточно. так в принципе пусть это все сухнет, и я снял защиту заднюю для того чтобы попробовать когда будет все качать не пропускает либо где-то на головке еще где-то ну доброе утро компрессор в общем-то можно сказать целую ночь стоял он я вот взял зубочистку попробовать как оно не знаю сверху этот это как бы как желе вот ну нужно накачать попробовать и все тут нету никаких вопросов лучше это предположение и предположение накачиваем это и, вот, и все я вообще-то вот эту крышечку всю посмотреть не будет ли пропускать здесь ну чтобы уже было все когда накачивать во время работы я хочу помазать мелком это все чтобы было видно вот О, смотрите и там лопнуто это что смотрите Это так надо? Но если он был в сервисе и делали диагностику полную, да? Вот, это не свежее, это уже... Ну, не знаю. Я думаю, что это должно было бы замениться. Во-первых, чистка. Вот, чистку сделали как бы только на бумаге. Так сверху тряпочкой протерли и все можно было и лучше. Если уже пишете, что вы очищаете компрессор после ремонта, так его надо реально очищать. Вот. Ну, в принципе, не внешний вид, но все равно, как бы, нужно это обнародовать, потому что каждая фигня вот здесь, там, тут и оно потом превращается в неуладки. возможно они примут это все то что надо ладно, будем ждать пока это все засохнет а я пока посмотрю что здесь еще не так, возможно потом покажу какие еще у меня претензии так друзья, еще одна течь я включу, потому что вентилятор открыт и аккуратно и увидите что они там диагностируют? Я не знаю. Какая у них там диагностика, по поводу чего, я не знаю. Вот данная течь есть? Есть. Ее нужно устранить. Сюда еще я не смотрел. В общем-то, что делать? Ну, сейчас проверим, в общем-то, всю, на наявность все течи, наверное, сейчас. Я заглядываю там где-то еще. И буду перепаковывать практически полностью ее. Вот вам диагностика что то я не пойму какая у них там диагностика они вообще ее наверное не делают только на бумаге пишут что они якобы диагностику сделали вот друзья решил я этот узел все таки перепаковать потому что когда может качать его может вырвать Но если я уже стал паковать значит надо это перепаковать они его просто даже не разбирали от вот этот узел даже и не смотрели если честно ну как так диагностику делать и не увидеть именно вот это я не знаю вот. нужно аккуратно чтобы не нарушить <coughs> тот узел теперь нужно очистить вот это все вот эти старые ну, в общем-то я ее перепакую что тут ну что тут смотреть как очищать и паковать это все. Так, я запаковал вот этот узел тоже. По принципу работаю и лей, лей не жалей. Потому что, ну, в принципе, вот эта бутылочка стоит 40 гривен. Я запаковал, ее еще хватит. Таких компрессоров я не знаю, сколько еще перепаковать, ну, штук 3. Вот. Экономить на этом точно не надо. И проблема какая? Если здесь пропускает тоже, значит это повышает износ компрессора и повышает перерасход электричества. Все. Какую они диагностику делают, как она у них там происходит, я не знаю, что они не заметили, что при работе вот этот здесь пропускает. Вот. Так что не могу я сказать. Я думаю, что правильно вот так накачали там все узлы проверили да там что там поршневая внутри я еще не знаю что там внутри понимаете если они сделали все снаружи так внутри там только гадать остается ладно пусть это стынет а я пойду как говорится погуляю немного соберу инструмент необходимый потом приду накачаю и буду в общем-то ехать на объект с ним и молиться богу что он меня не подведет В принципе, я думаю, что здесь запаковалось. Так, здесь течи пока нет. Накачиваем это все, пусть но ну, остынет и тогда увидим. Так, друзья, накачал, все в общем-то не бурлит ничего не ну в принципе нормально да здесь тоже не пропускают вот ну вроде бы нигде ничего не пропускает. то что накачано на давление так оно пока не стоит пока вот оно остывало вот проверил все узлы проверил и этот узел нигде больше не пропускала вот только вот здесь при работе здесь при работе ничего тоже не пропускает ничего нигде ничего все нормально вот получается перепаковал вот это ну по ходу эти перепаковал вот это так здесь было э, они говорили что я якобы вот это э, пробовал поджимать да я это пробовал поджимать после второго ремонта здесь немножко соплило и третий раз я отправлять не стремился, думал сам я его ремонтировать, но все-таки они позвонили, говорили, чтобы я, э, ну, чтобы я в общем-то отправил. В третий раз, ну, я, конечно, подтянул, я не хотел отправлять, но все-таки пришлось мне подтянуть, думаю, подтяну здесь, там, возможно, потом, и якобы они сказали отправляй, ну, я отправил, конечно, это они увидели. Но ну, а что вот это они не увидели? Вот это тоже они не увидели. Главное, чтобы, что они увидели мой косяк, свои косяки, они нифига не увидели. И вот это не увидели, вот это именно, где травило. Ладно, радоваться рано, потому что сейчас э, оно как бы не пропускает поначалу, да. Но сегодня день такой, будет и транспортировка ему можно сказать, потому что там дорога не близкая и будет транспортировка по таким дорогам там елы-палы, там получается саша, такая камни все и тому подобное. По этим мы покатаем его в общем-то сегодня и он сегодня еще поработает. Если он пережив без течи сегодня, значит следующий ролик будет тест на не спускание компрессора. Неправильноцы сказали, что у них это допустимая норма, 0,2 единицы давления за 3 часа. Вот. Я им сказал, что у меня стоит вот, там он, давление альфа, вот. стоит уже больше там, двух недель, и я по чуть-чуть воздух беру, и я не замечал, что он спускает. Что хочу сделать? Сделать какой-то. Накачать оба компрессора где-то там в конце дня, да? И за ночь, за утро там посмотреть, насколько это все упало, и высчитать, какие единицы падают у компрессоров с обоих сторон компрессоров этих марок. Ну, в принципе, если оно все запаковано, я думаю, что оно вообще не должно там пропускать. Если за 3 часа 2 единицы, значит за 15 часов это целая одна атмосфера. да? Вот. Я думаю, что где-то мы такое что-нибудь сделаем, чтобы прошло где-то 15 часов. А возможно попробую я, если у меня не будет потребности ими работать, возможно я все-таки попробую чтобы они подольше постояли это будет такой тест и для себя И якобы для Непраема. Чтобы тоже они посмотрели Что все таки Я думаю что пропускать не может Они тестировали Говорили вот этот компрессор И якобы он 0,2 единицы Упал в давление Из-за чего? Потому что вот это пропускало Понемногу там Либо больше либо меньше Как у них получилось И вы видели что вот эта Фигнюшка при раскрытии она шаталась Сейчас она практически, ну, скажу вам, мертво стоит. Я не хочу силы применять, потому что нужно ехать работать. Ладно, все. Времени нет, друзья. Давайте до вечера я им поработаю и в конце скажу, что, что там с ним будет дальше. Пропускает или нет. Так, друзья, приехал я домой. Целый день отработал этот компрессор. До обеда где-то битый час он практически не останавливался. И после обеда побольше где-то он. Вот часика полтора. Вот, что сегодня он отработал нормально, я вам скажу. Ну, по работе. Вот. И вижу, что я все-таки целый день бросался к нему, что, ну, смотрел, нету или есть ну боялся чтобы он меня не подбивел нужную минуту вот ну здесь как бы все и более-менее нормально я вам скажу ну ничего не видно чтобы пропускала это холодное стоит так и что еще а и вот вот эта часть тоже нужно запустить вот и проверить только что раскрутил вот это все то ли показалось то ли там пропускала друзья но не могу знать сейчас надо забраться повыше вот и посмотреть конкретнее да? хорошенько мы это еще именно в этом месте что-то там мне не нравится Все-таки, наверное, мне показалось. Ну, пускай, как говорится, поработает. Там будет видно. Что еще? Связывался я, в общем-то, из Не я, а со мной уже связались Дипроемщики. Сначала связался со мной тот, кто разбирается в этих всех ситуациях. И. Все-таки они поняли, что это проблема ее нужно решить Ну, поняли, они уже поздно Они просили в четвертый раз Отправить компрессор Ну, смысл отправлять Я, я ему сказал Я же все-таки три раза отправлял Они, в общем-то Когда три, на третий раз Я отправлял э, Девушка меня просила Чтобы я отправил компрессор да, Я, я чтобы сделать диагностику если найдут течь уберу да вот ну было течь здесь еще как говорится здесь но ну, нужно перепроверить возможно она и осталась потому что-то мне там ну не нравится вот в общем-то, что они, я так понял, сделали? Они просто-напросто проверили, держит сколько там он атмосфер, я так понял, они его не разбирали, потому что по словам, он прямо это не сказал, но это я предполагаю, что, наверное, они его не ремонтировали. Они просто его, <coughs> как сказать, сделали диагностику, накачали, засекли время, спускает, не спускает, если спустила там две единицы или 3 там или 4 да они написали что 2 и это допустимая норме да. вот. ну по поводу вот этого спускания я сниму уже отдельный ролик уже следом за этим но еще что хочу сказать, что все-таки они разобрались, они поняли что допустили ошибку но уже поздно. Я уже им сам сказал, что отправлять не буду. Хотите, приезжайте мастера, привозите, потому что до вечера. Вот до вечера мастер вчера, чтобы он приехал к вечеру и сделал бы компрессор. Все, я бы включил бы камеру, включили бы они свою, сняли бы. И вот реально показали, что вот действительно есть проблема, которую они решили. Но как бы я ж... дождался звонка аж после, после обеда. Этого менеджера, который разбирался с этими проблемами. И мы побеседовали, целый битый час мы беседовали. Я сразу понял, что они запереживали за авторитет, потому что они якобы за ролики начали там говорить. Я же все-таки сказал, что я сниму ролик. Вот. Ну, потом предложили, чтобы я четвертый раз его отправил. Если здесь какой-то заводской брак... Якобы, может быть, они его обменяют Я им сразу сказал, что Спасибо, ребята Не хочу от вас вообще ничего Ничего, я сам его отремонтирую Мне нужен вот-то сегодня Нужен просто был вот компрессор Все, вот маленький этот компрессор Чтобы я мог поехать на объект Тот, на котором я делал работу И, как говорится, закончить его и забрать деньги Слава Богу, все обошлось в этот раз я не пролетел Как в тот раз с Вот И слава Богу, заказчик рассчитался Доволен и все Ну и все, как говорится, все пучку Мастер, конечно, связался Вчера Буквально прошло 20 минут Как я запаковал вот эти две трубки И вот позвонил Говорит, что я готов Приехать на следующий день и ремонтировать Но я говорю, уже В принципе поздно вот, Я уже это запаковал И все тому подобное Но э, он предложил сразу Если я не справлюсь с этой работой вот, э, Они без всяких проблем Приедут, пофиг Лес я туда, не лез, они все равно его починят Вот так они сказали То, что они говорили, я передаю их слова Чтобы там не говорили, что я постоянно гоню на этот проем. То, что есть, то и есть Вот так они мне и сказали Вот, сегодня вечером он мне еще позвонит Спросит, как этот компрессор Собираться ему в дорогу или не собираться Ну, я вижу, что, наверное, пусть человек отдыхает не все якобы более-менее нормально, ну более-менее именно здесь, вот, ну думаю, что, ну видно, поравнять то, что было, и поравнять сейчас, видно, что нету пропуска воздуха. Вот. Ну, вот такая получается ситуация. В общем-то одни праймовцы бросились помогать, но уже, как, как сказать, поздновато, поздновато. Когда я бил тревогу, вот тогда нужно было обращать внимание. Они не обращали внимания, а просто искали не мошенник ли я. Вот. А получилось, что они просто, как говорится, не уделили мне внимания именно по таким частям я просил у менеджера если заикались там за видеоролик мастера что якобы они все сняли на камеру что все в порядке именно я попросил видеоролик чтобы дать ну, тоже включить сюда либо в какой-то из видео чтобы показать что они делали и почему это так не знаю. Вот, но э, что сказал менеджер, что якобы вот этой части узла э, ролик не посвящался. Они снимали чисто там, как он держит воздух. Вот, вот как-то так, в общем-то. Но если он был, конечно, три раза в сервисе центре, особенно, ну, вот это нужно было бы заменить. И вот это тоже. Ну, допустим, ладно, я там буду согласен э, с мастером, он сказал, что при нагревании может быть это бурлит да? Ну хотя я при холодном это все запускал И видно было хорошие бульки да, такие. Вот. Я уже конечно не проэкспериментирую на холодное и на горячее вот. Но вы можете конечно увидеть это вот, ну что еще могу сказать? Ну ничего уже я не могу сказать хорошего для себя по поводу инструмента. Ну какие вот плюсы и минусы вот этого инструмента. Внешний вид вот красив, да. Вот там есть такие, да там стильный, красный и черный цвет, всему тому подобное. Вот, золотые шнурки мои слова, опять <смех> не откажусь от них, ну и все друзья, все то, что я могу сказать Что хочу сказать по поводу вот этого компрессора, понравился мне вот этот мотор, вот мотор почему-то здесь, я не знаю, как он перегревается или нет Ну, в принципе он открытой части он постоянно был залипший и он два с половиной года отработал, вот, вот это мне нравится, что он и, ну как, он не в день-день, два с половиной, а раз в месяц Все равно, можно сказать, при таких, как бы, залипаниях, которые были на нем Можно сказать, что мотор более-менее нормальный вот. Почему вот такая ситуация случилась именно со мной, там, с другими, возможно, какими-то людьми сталкивались? Вот пишите, конечно. Я высловлю свое мнение в следующем ролике, когда будем по поводу вот, спускания воздуха, стравливания, насколько э, там допустимые единицы. Да? Я хочу, ну, как бы, тест такой сделать. Вот. ну думаю, что конечно радоваться не надо преждевременно, вот именно с этим, потому что это может выстрелить и начинать пропускать и на следующий день, вот завтра. Там я еще им поработаю послезавтра, да, там ну позавожу там например, же я обдуваю там, инструменты и тому подобное, там какую-то бурочку делаю в мастерскую, либо станка сдуть что-нибудь. Вот, вот, именно я все-таки еще его вот все проверю. Если, конечно, инструмент был в сервисном центре, вот да, пусть с этим да ладно, там они долбались. Ну как вы вот это ребята не увидели? Ну вы же все-таки весь инструмент диагностику делаете. Если вы делаете диагностику, вы снимаете полностью все. Вот этот мотор должен как бы очистить полностью. Ну ладно, не очистили мотор, фиг с ним. Ну вот это вот реально вот эта беда. Вот, вот здесь не увидели. Вот э, здесь якобы показываю завала тогда, что пропускала. Ну, ну, что я могу еще сказать? Ну, ничего хорошего и все. Вот для меня, я сказал сразу, что вот это не инструмент. Этот инструмент мне за всю работу с ним не принес никакого удовольствия. Вот как-то так, друзья. Ладно, все. Всем пока. Я пошел отдыхать, а вы пишите комментарии. Ну, а в следующий ролик я сниму именно тест. По спусканию воздуха накачаю их на ночь и пусть они стоят.